Второй аркан – Верховная жрица. Пламень волос и румяную плоть песком воздержание заносит. Утоленных желаний цветущая ветвь на сыпучем песке плодоносит. Уильям Блейк. Изображение. Монахиня в черных одеждах пытается рассмотреть себя в зеркале. Под монашеской рясой таится живая плоть. Однако у героини не хватает смелости даже на то, чтобы взглянуть на свою наготу открыто. Сможет ли она прикоснуться к себе, попытаться понять тайны вселенной через свое собственное тело? Захочет ли она стать собой, признать плотскую сторону своего «я»? Или она вечно будет носить эти одежды? Здесь зеркало является символом опосредованности – Восприятие мира происходит не напрямую, а через что-то. Этим чем-то могут быть всевозможные философские и религиозные учения, культурные нормы и стереотипы, внушенные родителями представления. Значение карты. Попытка осознания себя. Заманчивая соблазнительная неизвестность. Ситуация, когда что-то происходит впервые. Человек не знает своей истинной сущности и не позволяет ей раскрываться, оправдывая свои ограничения долгом, обязанностями, приличиями. Следование социальным нормам, выбранной или навязанной роли, подавление желаний, возникающие из-за этого дисгармония и противоречия. В некоторых случаях карта указывает на наличие тайны, Предупреждает о возможных подводных камнях и течениях. Есть вероятность тайной связи наличие любовника или любовницы. Состояние. Конфликт между неосознанными внутренними желаниями и общественными нормами морали. Подсознательный запрет любви. Страх познать себя. Узнать свое тело. Характеристика отношений. Связь, которую партнеры по каким-то причинам хотят сохранить в тайне. Физическое состояние. Пока не женимся, сказать мы не сумеем. Не склеены ли у жены колени клеем? Уильям Блейк. Девственность, целомудрие, отсутствие сексуального опыта. В отношениях большие проблемы, вызванные внутренними запретами. Чувства. Человек по этой карте очень зажат и не позволяет себе любить. Может говорить о неопытности или неуверенности в себе. В неблагоприятном окружении ханжества. Предупреждение. Не хоронишь ли ты себя под строгими одеждами приличий? Совет карты. Развивай свою интуицию. Женское начало – самое важное и ценное в тебе. Однако не открывайся окружающему миру со всей непосредственностью. Оставайся вечной тайной, загадкой, блюди свою честь. Астрологическое соответствие карты. Луна. В карте Жрицы выражен лишь аспект Луны Дианы, вечно недоступной и жестокой девственницы. Дни Гекаты.